Привет, ребят, с вами Давид, вы на канале Давид Плей. И, под... кстати, ребят, да, спасибо вам большое, вас огромное. На канале наконец-то стукнуло 30 подписчиков. И в честь этого я сделаю конкурс. Кстати, ребята, чтобы поучаствовать в этом конкурсе, вам надо досмотреть видео до конца. В конце видео будет крутейший розыгрыш. Короче, увидите все. Короче, досмотрите до конца, там будет правило как можно это все получить короче смотрите смотрите а теперь типа, а ты оцените поехали ребята я просто кстати ребят подписывайтесь на канал ставьте лайки и комментируйте комментарии и делитесь с друзьями, ребят. Чем больше нас, тем мы мощнее. Мы бандра. Банда нам по -банда не на руках. Пропаганда здравого рэпа и... и... мы докажем это. Ребят, я просто выбрался вот на погоду. Сейчас хорошая погода. Будут ролики чаще выходить. Кстати, если вы заметили, то ролики выходят в неделю два раза. Это мой сейчас такое правило будет. Каждый день ролики вложат. Потому что это и трудно, и монтировать надо, ребят. И цена писать. Вот. Кстати, ребят, спасибо вам большое, что вы комменти комментируете ролики. Кстати, вот топ-комментарий. Вот, вот и вот. В топ-комментарий попадаете вы. А теперь перейдем к теме, ребят. Что меня поразило? Меня просто взорвал пукан, как у ядерного реактора. Это просто пиздец был бы. Это просто был пиздец, короче. Я не мог это не обойти, обойти стороной. Ну, блогеры сошли нахуй с ума. Ебанулись совсем. Ах, ебанулись совсем, ребят. И произошла такая хуйня, что... Блогеры начали раздавать деньги По 10 тысяч, по 20, по, по 50 тысяч, по 100 тысяч Но это еще цветочки Вы сейчас скажете, да Давид, что ты доебался на них Хули ты лезешь, блять, нахуй, чужую, нахуй Чужую жизнь, блять, раздают, да хуй с ними, раздают Твое тебе что, нахуй, завидно, блять? Нет, да, ребят, мне не завидно, блять. Это еще цветочки Они ради популярности Блять, ради популярности, сука. Раздают, сука, тачки. Представим вам одного персонажа, Гусен Гасанов. Он, сука, за день, за день или за месяц, Он набрал, блять, почти миллион, сука, подписчиков за один день. Сука, миллион. Как, блять, это возможно, сука? Как? За один день набрать миллион подписчиков. Это, блядь, невозможно. Нет, не, не на канале, ребят, а в Инстаграме. Блядь, это пиздец, полнейшие. И он решил, что вот у меня 10 миллионов, я разыграю свой гелик. Ах, хватит, ребят, говорит, что прибалело чуть-чуть. Чуть-чуть но это не важно. И говорит, я разыграю свой гелик. Вот, кстати, вот история, которую которой я, если вы не верите, вот эта история, вот, кстати, вот, Оп. Ребят, только что Настя выиграла гелик, прямой эфир я сохранил, Настя, я жду тебя в Москве. Я лично куплю тебе билет, ты прилетишь и вручу тебе ключи. Это было что-то, ребят, миллион человек смотрели прямой эфир, а кто не смотрел, я вас не люблю, поняли, надо было смотреть. Мы это сделали, это самый честный конкурс в стране вообще. Вот. Да ладно. Вот. Я так рад, как будто я выиграл. Настя, я хочу с тобой связаться. Сколько? Ребят, 32 миллиона посетили мою страницу за 7 дней. 32 И... миллиона. И давайте все вместе. И вот такие дела, ребят. Но нет, не только Гусан Гасанов. Давид, Мане... Мане... Ой, что, Давид Манекан разыграл свой или Мерс, да, Мерс, свой разыграл Мерс. У него на канале, у него в инстаграме почти 5 миллионов подписчиков. 5 миллионов. А было 4 у него. За, за, тоже за день или за полдня у него набралось миллион подписчиков. Миллион. Блять, вы что ебанулись э, инстаграмеры? Совсем ебанутые, блять. А мне хуй делать, блять? Совсем мне хуй блять делать? Или что, блядь, вообще пиздец? Вот такой, ребят, пиздец. Под ником Дава, под ником Давид Маликан, под, под ником Дава раз разыграл свой Мерс. Еще он разыгрывал по 100, по 200 тысяч рублей. Если вы не верите, вот, что, типа, маты, типа, яс я, у меня ограничения... Кстати, наше... подожди. Ребята, спасибо вам за 30 подписчиков. Я буду стараться больше снимать ролики, больше выкладывать, выкла... вкладывать душу. Будем... Будем вместе Давайте наберем 15 лайков Я знаю, что мы это можем Что мы это можем сделать Мы же мы же банда Давайте докажем всем, что мы сможем добить 50 подписчиков за месяц 50 Если вы набьете 50 подписчиков за месяц То я разыграю Блять Покасаю каждого. Покасаю... По... Короче, я разыграю косарь. Пять подписчиков. Первых пяти подписчиков я разыграю косарь. Вот пять подписчиков написали комментарий. Я разыграю им по тысячу рублей. Вот каждому по косаю я разыграю. Так что, ребята, с вами был Давид. Вы на, на канале Давид Плей. Всем, а, кстати, конкурс, я пошутил, что пока. Чтобы получить сигну от меня, 5 человек получают сигну, вам надо. Я выберу, сигнал, выберу я в стриме, в эфире вы получите от меня сигну. Так что, всем пока!